Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский. И сегодня я хотел бы рассказать о том, как реализуется рефлексия в библиотеке Qt. Для тех, кто не знает, что такое рефлексия, я вкратце попробую пояснить. Рефлексии это некий инструмент, позволяющий программе иметь доступ к собственной структуре и менять свою собственную структуру уже в процессе исполнения программы. Но проще показать это на примере. Uh, и вот я как всегда уже создал некоторую uh, тестовую программку, в которой пока что почти ничего нету. И uh, давайте вот я перейду к слоту uh, нажатия на кнопку. И uh, здесь мы попробуем вызвать какие-то методы. Вот почему я создал такой uh, простой uh, класс, который наследуется от CoObject. У него имеется два метода таких тоже простейших, который просто выводит какой-то текст а, в консоль. И вот э, объект этого класса я добавил в качестве э, члена класса MainWidget. Вот он. И, соответственно, я имею э, доступ к его методам. И давайте я, допустим, хочу вызвать метод 1. Reflection пишу я. А, метод 1 и вот я как-то так действую или я добавляю какую-то дополнительную логику пишу допустим бла-бла-бла если бла-бла-бла то метод 1 else в противном случае reflection метод 2 и вот у меня какая-то логика но Важно что? Что после того, как я скомпилирую это приложение и запущу, я уже ничего изменить не смогу. Если это условие выполняется, то выполняется метод 1. Если условие не выполняется, то выполняется метод 2. Что позволяет сделать мне эфлексия? Эфлексия позволяет мне сделать какой-то такой вот вызов. В данном случае я не соблюдаю, так сделать нельзя, но я просто пишу, как примерно выглядит обычная рефлексия. И здесь, допустим, я пишу метод 1 и допустим, inVoke. Пишу. Ну, метод invoke. Вот. И я вот каким-то таким вот образом вызываю тот же самый метод, но вызываю его по имени. И это не, не предопределено. Данное имя я бы мог получить откуда-то, например, не знаю, по сети или пользователь сам бы ввел. То есть вот как-то так. И, допустим, вот метод. И вот это переменная, которая может быть, не знаю, загруженной из файла и все что угодно. То есть смысл в чем? В том, что э, на, на этапе исполнения я могу изменить э, ход действия программы, и она будет вызывать один метод или другой метод, и э, их помогу поменять их последовательность. В общем, я воздействую на структуру программы из самой программы на процессе э, исполнения. Итак, теперь давайте к примеру перейдем. Вот форму которую я накидал. И что я хочу? Я хочу, чтобы в этом комбо-боксе у меня были, был список методов класса Q-reflection. А при на кнопку внизу я бы вызывал эти методы. Причем вот я мог бы вручную заполнять параметры, если они есть. И вот так вот вручную в процессе исполнения программы вызывать методы. И рефлексия, собственно мне и позволяет это сделать. Итак, я перехожу к классу qReflection и добавляю два метода. Первый будет называться callMethod. И в качестве параметров будет понимать некоторое имя, на самом деле сигнатуру, а в качестве второго параметра будет принимать список аргументов. Это первый метод. И второй метод будет возвращать кустин лист метод лист назову я его и он будет возвращать список сигнатур методов данного класса. Давайте перейдем и собственно начнем с него. Как в Qt реализован механизм рефлексии? Реализован он через метаобъекты. То есть у каждого класса, у каждого объекта класса, который унаследован от QObject, есть доступ к некоторому, некому мета-объекту, который содержит информацию и функционал, позволяющий собственно выполнять методы э, менять свойства и так далее то есть на самом деле даже не обязательно создавать э, объект данного класса если мы хотим посмотреть его структуру то есть вот например я могу написать просто q push button и дальше static static meta object и вот я получил доступ к этому мета объекту и смотрите какие у него есть методы класс info класс name то есть информация о классе количество методов могу э, по индексу получить некий э, метаметод, тут это так называется ну то есть э, мета объект метода э, количество слотов слоты по и по индексу и, и и так далее и тому подобное то есть очень э, большие возможности через этот мета -объект. Но в данном случае я буду обращаться к мета э, данного объекта. да? И сначала я создам customList, который, который я буду заполнять э, сигнатурами методов. И э, собственно надо написать цикл int i равно 0 и меньше и теперь мы обращаемся к метаобъекту, объекту Это мета метод -объект. uh, count и плюс-плюс. И здесь в цикле мы добавляем, собственно, лист, append, опять-таки мета-объект, метод-метод и по индексу item. Мы получаем, вот тут видно, метод, и дальше у него есть метод, метод signature, то есть сигнатура метода. И вот мы их добавляем, и в конечном счете возвращаем вот этот список. Единственное, что вот здесь у меня индекс стоит от нуля, но на самом деле, если от нуля, то э, надо не забывать, что мы унаследуемся от QObject, а может еще от какого-то э, класса, у которого могут быть свои методы. И поэтому, если мы хотим иметь доступ только к методу 1 и методу 2, которые определены вот в данном конкретном классе, да, то мы э, должны писать не от нуля, а от meta object э, Method. Offset. То есть, вот этот метод offset, он как раз возвращает индекс, начиная с которого начинаются методы, которые определены в данном классе, а не в родительских классах. Итак, с этим методом мы закончили. Теперь callMethod. Поскольку все методы у нас Доступ к ним по индексам, то сначала нам надо найти индекс данного метода по как бы, его сигнатуре. Поэтому я пишу int index равно опять metaObject. И тут есть метод index index of method. И туда мы и передаем сигнатуру to latin. Итак, мы получили индекс. На самом деле, может, такого метода не существовать, поэтому мы должны как-то эту ситуацию обработать. Если индекс меньше 0, то тогда мы выводим в QDebug сообщение. Method name not found мы не нашли и выходим return если же метод найден то мы опять-таки через мета объект метод теперь мы уже знаем его индекс вызываем метод invoke. то есть я был недалек от истины когда написал вот эту галиматию в самом начале первым аргументом у нас идет Собственно, сам объект, потому что все-таки э, вызов метода, как бы, он же не статический метод, поэтому важно, чтобы это был вызов э, метода данного какого-то конкретного объекта. Ну, в данном случае мы пишем this. И дальше аргументами идут у нас аргументы метода. То есть ну, параметры да, метода. Причем от 0 до 9. То есть 10 э, поддерживается 10 параметров. Причем, на самом деле, если в методе имеется только один параметр, а мы здесь напишем все 10, то ошибки не произойдет. Будет выбран просто э, столько параметров, сколько нужно. Остальные просто проигнорируются. Ошибки не будет. Поэтому мы можем здесь, на самом деле, написать так. Э, необходимо использовать macros. qArc. И дальше... В, в, в его параметрах является сначала тип, то есть QString, и дальше args at э, 0. Это первый у нас параметр. Э, и давайте я скопирую то, что у нас все три будут одинаковые, отличаться будут только индексами. Так. Здесь 2, здесь один. Ну, можно и больше. Но ну, вот я, я сделал. три поля для заполнения аргументов у нас и не будет больше аргументов, поэтому просто хочу показать, что их может быть больше на самом деле, чем э, чем нужно. И ничего страшного не произойдет. Э, так, я забыл точку запятой. Так. И теперь давайте перейдем, собственно, э, в класс MainWidget и в конструкторе мы должны заполнить uh, ComboBox. мне uh, называется называется methodlist. И здесь метод есть addItems, который как раз принимает custingList, что очень удобно. Uh, поэтому пишем reflection. И здесь метод list. Так, заполнили. Uh, и теперь вызов. Сначала создаем список аргументов. args. Заполняем его из uh, полей ввода, да? то есть UI, ну я назвал их Arc1, Arc2, Arc3, соответственно, текст, uh, UI Arc2, текст, и UI Arc3, текст. Так, заполнили, теперь можно вызывать опять. Поэтому пишем Reflection Call Method. В качестве имени у нас идет значение из ComboBox, которое мы выбрали. То есть combo box, current CurrentText и наши аргументы. Попробуем запустить. Сразу же, пока компилируется, скажу, что у нас не будет ни одного метода в списке. Вот. Их нету. А почему? А потому что для того, чтобы методы можно было вызывать через рефлексию, необходимо их определенным макросом пометить. И это, в общем-то, разумно из соображения безопасности, чтобы не было доступа ко всем методам. В том числе, как мы видим, и которые в приватной секции. Мы должны написать macros qin Invocable. И есть QIvocable. Запускаем. Еще раз. И теперь мы видим, что методы появились в списке. Метод 1, метод 2. Именно те, которые мы пометили, invocable. И теперь попробуем вызвать. Да, метод 1 вызвался. Выбираем метод 2 метод 2 вызвался. И это уже в, э, мы определили в процессе исполнения программы. Причем просто пользователь это сделал. Я, да? А, теперь давайте например, здесь уберем invocable. И я хотел бы добавить метод, который бы э, принимал э, какой-то аргумент. Ну, я назову его uppercase. Принимать он у меня будет одну строчку. Назову value параметр, Переходим к реализации. Так. И здесь, ну, как по названию, в общем, понятно, данный метод, он в верхний регистр переводит какую-то строчку. Ну, мы тут все выводим в дебаг, поэтому я тоже выведу в дебаг. Uh, использую метод to upper и теперь давайте еще раз допустим не помню я отметил ли uh, данный метод invocable но сейчас мы это увидим нет, забыл так, поэтому мы идем сюда и заметим uh, все как я и сказал да? q in Invocable. Запускаем. Еще раз. И метода 2 нет, он не, не а Метод. Uppercase мы видим. Причем вот здесь у нас прям в сигнатуре мы видим, собственно, какие аргументы, каких типов мы принимаем. То есть, в принципе, мы могли бы в зависимости от этого или там количество полей ввода там менять. То есть, на самом деле, да, очень-очень-очень гибко. Итак, попробуем вызвать. Пока ничего. Причем, вот смотрите, я запомнил какие-то другие аргументы. Ничего это не, не, нам не помешало, но, собственно, ничего не вывелось, просто что параметр один пустой. Теперь я пишу, допустим, к QWERTY, вызываю ну, QWERTY в верхнем регистре. То есть э, все сработало. То есть, я думаю, на самом деле видно, что это довольно мощный э, инструмент гибкости для разработчика, который позволяет менять структуру программы в процессе исполнения. На сегодня все. Спасибо. До свидания.